Друзья, всем привет! В предыдущем ролике по Аквапринту Алексей из компании Fusion Technology рассказал максимально всю теорию. Я задавал максимально все вопросы, которые у меня возникали. В этом ролике мы коснемся теории по тому, что такое ванна, как она устроена. И буквально короткой практики вот такой. То есть теории было вот столько, а практики вот столько по правильности окунания детали в пленку. Поэтому видео чуть-чуть короче, но также видео информативное. И в конце ролика я первый раз в жизни попробую макнуть машинку, вот эту вот заготовочку, в воду, в пленку. И в принципе у меня с первого раза довольно-таки неплохо получилось, поэтому получится у каждого надо только внимательно просмотреть теорию потом внимательно просмотреть вот это видео с практикой и единственный вопрос который у вас может остаться какой материал надо купить на этот вопрос вы найдете ответ по ссылке в описании в магазине в котором ребята сами уже подобрали активатор к тем пленкам которые они продают то есть купив их активатор и их пленки сделав все так как алексей рассказал в первом видео и показал во втором видео я думаю получится у всех Поэтому схема та же. Чай, бутерброды смотрим внимательно. Переходим, покупаем. Если что-то не получается, спрашиваем в описании. Я думаю, ребята, так же как и в первом видео, в этом видео также смогут ответить на абсолютно все ваши вопросы. Всем приятного просмотра. По ваннам, да? Ну да. То есть оборудование, профессиональное. Диван используется, то есть э, сама ванна она состоит из двух частей, есть, здесь у нас рабочая зона, здесь печать соответственно происходит. Э, здесь у нас нагревательный отсек, Тут там стоит. Отсеки отсеке да, установлен такой фареуглековщик, он здесь как поставка для фильтра, роль самого фильтра будет, э, синтепон, синтепон выполняет, то есть он отфильтровывает, то есть остаток пленки и мусора остается на синтепоне для того, чтобы насос соответственно не забивался. В этом для отсеки находится вот он здесь в воде, угу. температурный датчик, он здесь необходим для поддержания рабочей температуры воды. Ну, сзади ванны сам насос инкуляционный. Ну, трубой, там видно хран, дойдет. Да. Перед насосом еще дополнительный фильтр стоит, фильтр тонкой очистки. Угу. Этот фильтр многоразовый, то есть он, ну, грубо говоря, вечно mm -hmm. металлическая сетка, микроника, то есть сетка промываемая обычно, когда замену воды делаем в ванне. А это температура, да? Это блок для управления самой ванной питания, тут у нас 220, в этом блоке установлены два автомата, реле и вот этот вот измеритель регулятора. То есть один автомат отвечает за отключение насоса, второй за включение тена, mm -hmm. за нагрев воды. Ну, то есть второй автомат его в течение дня смысла нет постоянно uh -huh. включать-выключать, да, Автоматика то есть он с помощью температурной датчик реле вот этого блока автоматически включается uh -huh. выключается. включается. То есть если вода начинает перегреваться выше задней температуры. А, а температура листово, 28, там, да, когда Температура рабочая, диапазон 10 от 27 до 30 градусов. А на что влияет вообще температура? На, на, в принципе, на растворение пленки. Если температура будет ниже 20, шести 6-25 градусов, то пленка будет просто недорастворяться, не будет хорошей эластичности. А если выше 30, 30 поднимать, не советую, потому что пленки могут начать уже перерастворяться. И, соответственно, чем э, горячее будет вода, тем интенсивнее будет с пленки выпариваться активатор. Uh -huh. То есть я работаю при 27-28 восьми. В это в принципе температура рабочая для всех пленок. Оптимальная. Самый оптимальный вариант 20 -20. А -а -а -а -а. В процессе работы она выключена. В процессе работы, да, циркуляции выключаем. Она у нас включена только это скажем. То есть она нужна, циркуляция. чтобы убрать вот это вот, да, пеновое? Она нужна для Кута. того, чтобы убрать остатки пленки после печати мусор. Скажем, ну и плюс она еще у нас циркуляция здесь нужна для равномерного прогрева и для фильтрации воды от мелкого мусора. Угу. То есть утром, когда на работу приходим, если я собираюсь сегодня что-то печатать, я заранее включаю циркуляцию на чтобы у меня вода прогревалась равномерно, плюс отфильтровался какой-то мелкий мусор. Понятно. Сейчас мы его выключим, она успокоится и будем работать, да? Да, перед тем как вкладывать пленку, циркуляцию воды отключаем, подготавливаем воду, поверхность воды, легкий очищаем от Какие пыли и мысля. Сейчас все открываем. То есть перед печатью выключаем циркуляцию, ограничитель опускаем вниз. А это что? Водом. Это перекладина для обстановки, чтобы а, ограничить где поперечные сплошные uh -huh. все ширине ванны а как часто воду менять приходится ну, воду меняем в зависимости от загруженности то есть я меняю где-то в среднем раз в месяц раз в полтора месяца uh -huh. все зависит от того насколько часто здесь происходит работа ну тут уже видно что кто-то покрасил воду да здесь что-то просил плавает летел но это в принципе никаким образом не повлияет на качество печати потому что нам, по сути, от воды нужна только поверхность. чистая поверхность. Да. Все, что там внутри, внизу плавает, это все ерунда. Uh -huh. То есть ограничитель опустили и подготавливаем воду. То есть вот этот участок воды, куда мы пленку сейчас будем ложить, он должен быть максимально чистым. То есть на поверхности воды не должно плавать никакого но мусора. На камеру не будет видно, но вот это мусор уже? Да, пылинка мелкая, то есть можно. её надо убрать мелкий мусор какие-то крупные там остатки пленки воздушные пузыри. пузыри вот эти вот этого всего здесь быть не должно самый простейший так скажем быстрый способ воду почистить вот такой вот есть это перекладываем вот, берем перекладываем сюда опускаем и потихоньку раздвигаем Получается верхняя воды да у нас очищается вода по сути чистая если не смотреть знаете Переволнутого развода. Хитро. Дальше берем пленку. Ну, это уже у нас заранее подготовленное справишься. Кусок с надрезами. И липким слоем убежать. Липким слоем да? слоем, да, укладываем на воду. То есть пленку не надо бросать на воду, не надо середину начинать. Старайтесь укладывать таким вот образом. То есть по диагонали взяли кусок. Углом касаемся воды. По диагонали опускаем аккуратно. И до конца аккуратно укладываем края. Все, положили. Сразу засекаем время. Полторы минуты он у нас будет лежать на воде. То есть он не зря тут стоит. Да, а необходим. -а, Сейчас можно будет пошли. увидеть эту реакцию, когда пленка начинает сморщиваться. Mm -hmm. Вот она. То есть этого бояться не стоит, это нормальная, адекватная реакция пленки на воду. Ничего себе. Сейчас она сморщится, растянется и потом обратно немножко скажем, ну вернется свое изначальное состояние, гладко ровное. Mm -hmm. вот он начинает скручиваться yeah, немножко, yeah. то есть грязь место, как бы не дают ей дальше уходить. все, берем ограничители. ну mm -hmm. yeah, да, укладываем, выставляем, mm -hmm. то есть ограничители по всей длине пленки плотно друг к другу без щелей, чтобы вот таких щелей между ними не было. они должны плотно стоять мы прямо двигаем, ими двигаем да? Поближе пленку. Оключитель к пленку. Двигаем поближе, вплотную, не зажимаем, оставляем немножко свободное пространство. Миллиметров uh -huh. по примерно за счет него будем отслеживать растворение пленки горовности ее к печати. Cool. В принципе, вот сейчас там ни мусора ничего нет. Теперь только правильность нанесения клея, все будет нормально, да? Да. А если мусорин или пузырь, лучше сразу выкинуть, и даже не. Ну, будет, нет, так. если где-то там одно. Ну с понятно. Да. Страшный запас есть, то есть есть возможность выбрать более чистое место для положения. Угу. Все, у нас время подошло. А это чего вид? Вытяжка. А. Время подошло у нас. А ну да, полторы минуты больше. Варенье в порядке, подача три оборота. Наносим активатор равномерно, Ох, она прям ушла вообще вся. Так растворилась, растянулась, то есть, в принципе можно печатать. И особого ожидания ну, больше да, минуты не нельзя, да? По сути. То есть уже ждать незачем. Берем деталь выставляем угол равномерно с погружаем. Красиво. Вот эти сопли это ничего, да? Да, это все потом смоется, это остатки пленки. То есть сейчас э, после печати мы ее достали и нам необходимо ее а, промыть водой. Вот это, То, что ретм, как это? Э -э -э что это, желатин или что? -то? Да, это желатин. И сейчас нам его надо будет промыть. Активатор пахнет. Хорошо. То есть, тут все нормально, да? Ну, в принципе, сейчас я не могу сказать нормально или нет. Да, подержи. А, это не видно, пока не смоем? Да, все. <как> Качество, оно проявляется именно в процессе промывки. Когда деталь начинаем промывать, у нас mm -hmm. уже можно, так скажем, делать выводы по поводу качества. Нормальное ли здесь количество активатора, либо его наоборот много, там может быть его не хватает, все это проявляется именно при промывке. Ну да, ну, в, все, в, же, воды не дали. Включили, да. Ну, Короче, моем водой, неважно каким способом, странно дышим. С водой, да? да, промываем детали, так тех пока не смоется, все. Кто... Это как-то видно визуально, что смылось? Ну, вообще визуально видно, да, то есть я в процессе промывки руками стараюсь детали не трогать, я отслеживаю, процесс промывки воздухом то есть да. этот вот желатинный слой липкий он выглядит как слизь такая ага, видно тянется да. на ощупь он такой как ну как сопли короче я понял ну желатин то есть в промывки я периодически воздухом пробываю и смотрю то есть там где она промылась она сухая матость да. если где-то еще пятна эти остаются блестящие то думаем до конца еще попробую с промыть конечно очень долго будет а температура воды тут уже не имеет значения желательно теплой водой градус быстрее, 30 да? промывали она быстрее будет промываться в холодной воде будет чуть больше времени уходить на промывку. можно по сути как поступить то есть деталь не промывать сразу допустим если вот заминки с водой есть как в данном, сейчас у нас случай, деталь отпечататься поставить и пускай она стоит воду дадут потом ее промыть то есть она пристрашно. Ну что, если завтра с утра придем, да, и помоем и, ну, и отмакируем? Завтра с утра, конечно, нежелательно, потому что ее надо покрыть лак базовый. Не, я имею в не, не базу, а желатин оставить в этом. Вообще в принципе да, он и через день, и через два смоется. Ну видно, что же уходит в некоторых. В общем, вымываем до полного, да, пока не смоется весь этот э, слой пленки. То есть мы по сути с деталей смываем mm -hmm. сейчас саму пленку. Сейчас мы ее смоем на детали транспортную часть. Да, останется только краска. краска. А эту краску можно так же, как и базовую краску, липкой салфеткой, если надо, вот там что-то большое да, протереть. Или да, лаком, а, там, вдруг пыль где-то носили. Салфетки пройтись на. Руками не мацать. И а меряли вообще когда-нибудь толщину именно вот уже очищенного, окрашенного, хоть что-то там и... есть? Мерили, но мало, наверное. визуально вообще никакой толщины здесь не видно то есть ну даже если вот шлифовать то есть в принципе ну, здесь не видно те, здесь те, толщины. толщины слоя тут даже наверное может быть толщина там Парыка. тоньше чем даже слой краски то есть тут может mm. быть микрон это вообще максимум да и того наверное нет да, почему спрашиваю, что руками не лапать, потому что руками можно это все? Поцарапать можно, поцарапать. можно лучше не трогать руками, лучше промывать просто лейки. Блин, ну результат, конечно. Раз, Раз Может получиться, так скажем, брак в процессе печати. Он как раз и отслеживается именно при промывке, то есть какой брак может быть, может быть перебор активатора, может быть недобор активатора. Если, к примеру, мы в процессе промывки замечаем, что у нас детали рисунок начинает смазываться, то есть вот такой mm -hmm. результат получается. Так что Это даже что? Даже на ощупь чувствуется, как краска потянула. Ну, да, чуть -чуть. то есть вот этот результат говорит о том что нанесли слишком много активатора пленка перерастворилась база начала перерастворяться начало все это делать то есть смазываться. это после смытия уже да, проявилось. во время появилось во время ну во время да. то есть когда достались, есть, в ванны было все ровно. да она в основном проявляется при промывке то есть если вот такой брак у вас получается при промывке то есть это говорит о том что много активатора соответственно каким образом надо настроиться на работу с данной пленкой Берем еще кусок той же самой пленки, еще одну заготовку, убавляем подачу активатора на mm. КСК где-то минимум пол оборота, и печатаем еще один Добро. образец, уже с измененной настройкой. Смотрим динамику, соответственно, второй образец уже гораздо лучше mm. должен mm. получиться, чем первый. Если и на втором местами где-то чуть-чуть подмазывается, значит, берем еще один ещё. кусочек пленки, еще одну заготовку, еще немножко убавляем подачу, и так до тех пор, пока не получится идеальное качество на образце. То есть настраиваемся на качество, а недобор, недобор, как он недобор? выглядит как ну, таким вот образом, то есть деталь после промывки, она такая как бы немного шероховатая получается в таких мелких пузырьках, все это при промывке, там при продувке отваливается и получается дырки в пленке, угу. это из-за того, что она была не эластичная, плохо растворенная, местами просто не обтянула, деталь осталась возле... <сосы> между пленкой и деталью все это поотваливается, и вот такой результат получается. Это из-за недостатка активатора. В этом случае соответственно нам подачу активатора uh, немножко увеличим. Все, мы продули, промыли. Это сухая, гладкая, идеальная. Такая же как после покраски. То есть, здесь Я пробовал не буду, у меня руки шершавые. Появилась одна точка мелкая, какая-то сяринка попала. Это вообще не проблема, тем более по текстуре дерева. Это очень легко решается. То До локировки это можно подкорректировать так, что потом даже сам не надежды. Ну, в кисточкой или чем Да, берется Задочистки. та же самая пленка. А, с пленки даже? Кисточкой, кисточку макаем активатор, тонкую художественную кисточку. С пленки собираем краску, ага. и получается оттенок уже один в один попадаешь, не надо ничего там подбирать. Вы выбрать только в этом случае, с какого да. места взять, да? Нет, без разницы, с любого. И в этом месте аккуратно просто дорисовываешь кистью текстуру, uh -huh. по дереву. Ну тут делает, прокатит, на риск. карбоне уже вряд ли, да? На карбоне, да, скорее всего, нет. Ну и тоже как вариант, по крайней другой. мере, есть косяк, а сейчас можно сейчас. знать, как его да. добавить. Ну бывает, что какая-то соринка, пылинка, какая-то одна точечка, маленькая вот не знаю, то есть это не повод там, расстраиваться, деталь брать и переделывать, это ерунда. Ну По крайней мере переделать несложно, подсушить, ну, у нас, ну полчаса дольше. Ну. Перекрасить, да. замонтировать, перекрасить перепечатать. А, так. и перепечатать. После печати так. очищаем, то есть у нас пленка высохла, активатор распарился, поднимаем ограничительный, включаем циркуляцию воды. Я на самом ну, воде, и она сама да? уйдет. Она измельчатком у нас просто входит на фильтр. Угу. Я всегда стараюсь дождаться момента, когда активатор с пленки испарится, чтобы, чтобы она, она целиком уехала. Уехала, да, не, рас... mm -hmm. не разбивал, чтобы на мелкие куски. То есть, если сразу после печати включить циркуляцию, пленка еще эластичная, она начнет ломаться, рваться на куски, и потом очень много мусора будет в воде. Лучше подождать mm -hmm. немножко. А вот мусор в, чуть -чуть. в воде много? Тонет или она всегда наверху будет? Она и внизу может быть, и наверху может быть. Короче, она может всплыть потом да, в процессе да. печати, да? Я что спрашиваю, это ну, тазики. Тазики в Тазики, грубо говоря, одну деталь опечатал, и эту воду надо по-любому поменять. Потому что мусор, который там остается, он повредит. Понял. В принципе, процесс несложный. Есть свои нюансы, то, что именно касаемо четко ну, да, понимание системы, да. активатора, понимание, откуда у тебя брак получается и как его избежать. То есть если у тебя перебор, тебе необходимо подачу ну, активатора сделать меньше, добор. сделать еще один образец, то есть настроиться на работу с конкретной там какой-то текстурой. Если не добор, то наоборот. Ну, чуть больше прибавить активатора То есть, в принципе, если какие-то детали ответственные стоит, потренироваться надо чуть-чуть, да, ну, там. Я понять. я да, всем советую перед началом работы с новой какой-то пленкой, когда ну, новый, допустим, заказали пленку, с ней еще не работали. Не надо брать и делать клиентские Сразу детали. Да. Лучше сделать образец. Он делается на стандартной настройке. По образцу уже будет видно, как пленка это работает. Если на стандартной настройке у тебя образец в идеале получается. Никакие корректировки, соответственно, к этой пленке не нужны. Если получается какой-то брак, смотрим... Почему? Да, из-за чего он происходит, вносим нужную корректировку э, в подачу активатора и печатаем образец следующий уже... Ну с, это с... как выкраски, когда да. дают колористную краску. Мы По пробуем, сути, да. давление, подъем, да, да, пока стоит. не найдем да, нужный нам да. Факт. да. Главное, самое главное, понимание. Из да, чего какой надо... брак получается и в какую сторону тебе угу. настройку это поменять. То есть если рисунок смазывается, это много активатора, значит надо убавлять. Если есть... не приклеивается, да. значит мало. активатора мало, соответственно, Добавлюсь. подачу надо прибавлять. Так, ну по лакировке что, покажем. Ну, в принципе, лакировка все как и в автомобильной покраске. Все то же самое. Да. Разводим лак и наносим никаких секретов, моментов. На потому... Детали клиентские да. я всегда наношу три слоя, потому что полировка здесь идет глубокая. Здесь всю мы с лака сносим. Здесь вы полированы детали вот до такого состояния, чтобы не было здесь Зеркало, как бы. никаких ни пылинок, ни солинок, ни маневр То есть mm -hmm. вы делаете, соответственно, где-то пол слоя по-любому срезается. Mm -hmm. Всегда делают три слоя лака на клиентские детали. То есть подготовка и лакировка, все как покраска. То есть yeah, можно да, просто. можно было эту машинку залакировать и все было покрашено. Тут просто нанесли цвет. Текстурные. Да, та же да. самая покраска просто перед нанесением лака наносится. Да, да наносим то, что и мы и хотим все. по цвету. сам будешь пробовать? Да, интересно. С одного уголочка, да? Да, вон просто. Красивый. Да, ничего сверхъестественного. По плану куда-то. А, включай. Ага. Д, С. С. Ага. Кстати, В то время чешула. Они, смотри, мокрый, проект, 6, а, 6, 6, что не смотря мокрый, поэтому проект ставишь, что раз. А скапывало. И узкий они. И здесь А когда. Пройдет, угу. Ну да, краешки подворачиваются. Можем... Э, не важно, какой откуда, просто. Безразить. Что-то у меня один край пленки уже хочет приклеиться к стенке. Точнее, он, прикле... он приклеился. О, так, надо ближе, да? Так, а, минута 20, нормально? Так, все нормально. Так, ну -ка. работает, да? Ага. Я так в сторону попробую хоть. Ага. Немного? Вот тут, кажется, много. Да. Угу. М -м -м. Можно, да? Да. Смотри, есть такая хрень. Да, я вижу, это лучше отсюда. Так. То есть скорость тоже медленно нельзя а медленно бывает в самом мгновение, скажем рука останавливается. это второй, это да смоется. обратно немножко okay. момент один есть скажем замечание большое То смотри как Друг uh -huh. говорит, ты должен вниз uh -huh. равномерно погружать uh -huh. А ты сейчас печатал и не немножко назад, да. назад. вытягивал. А, соответственно, у тебя а, рисунок немножко потянулся. растянулся. Тут вот, может, не, может не будет видно, а на чем-то другом будет, да? А, Смотри, если рядом поставить, а не фотон будет отличаться. У тебя а, немножко растянутым, чуть его, да? осветлился. Ага. То есть. Ну я понял. Я, я, я в принципе понял, что я сделал. Я его вот так вот сделал. Да, немножко назад вытянул. Дерево не критично, но ну, заметно, потому что вначале у тебя клетка была одной формы, а потом потянули.